Всем привет! Вы на канале МД Гулькевичи. 20 февраля 2020 года в вечернее время суток произошла авария при участии двух автомобилей ВАЗ и Мерседес. ДТП на дороге Гулькевичского района по маршруту Кропоткин-Красносельский столкнулись автомобиль Мерседес и Вас Приора. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте, у него четыре дочки и сыном беременная жена на девятом месяце. Оба автомобиля сгорели дотла. Что уж тут говорить мужчина погиб, девушки в больнице и каждый раз когда такое происходит мы должны задуматься над этим а как мы себя ведем за рулем. На чужих ошибках надо учиться чтобы не совершать необдуманные действия. Когда находишься за рулем, нужно думать не только о себе, но и о пассажирах, которых тоже ждут дома. У меня был случай, когда ехала с маленьким ребенком в такси в сторону Булькевича, что сделал этот водитель. Он начал набирать скорость, и скорость автомобиля достигла 120 км по трассе, в машине ребенок. Нет ремней безопасности. Сама машина старая, я ему кричу слова, вы что обалдели. Скиньте скорость, в машине ребенок. Нам было страшно, я держала ребенка к себе ближе, машину трясло туда-сюда. В итоге, если бы не слетела шашка с машины, он бы не сбросил скорость. Шашка в хлам разбилась, как мне потом сказали, его штрафанули за разбитую шашку. Но суть не в этом. Вместо этой разбитой шашки могли быть мы. Вот что страшное нужно думать головой, когда садишься за руль, ты не один на дороге. Комментарии очевидцев просьба распространить это видео по всем социальным сетям. Это касается всех водителей. Будьте бдительны и осторожны, не превышайте скорость и не проезжайте на красный свет светофора. Из-за нарушителя в основном страдают невинные люди. Всем желаю удачи на российских дорогах.